Начинаешь вот тут все рука. Чуть-чуть на себя. Вот сюда чуть-чуть. Ну. Вот тоже начинаешь, видишь, вот момент такой. Начинаешь выводить руку на линию чего? Цели. Ты стоял здесь, начинаешь раз, ручку сюда, и начинается вот такое движение немножко, понимаешь? Кулаки стоят, от плечей они идут. Они идут по диагонали. Они по диагонали идут. От плеча. Раз сюда кулак, чтобы на одной линии с твоей бородой, и у тебя уже будет вот такое движение, либо вот такое движение будет, понимаешь? Вот по на себя, ну-ка покажи. Во! Ну так же по-другому. Оп! Во! Да? А ты до этого как делал? Да, ты вот сюда руку убирал, видишь? Ты убирал руку. Вот сюда. И чтобы встал твой кулак на линии подбородка. Даже не моего, а своего, правильно. Потому что ты и бьешь в линию воображаемого партнера, противника. То есть ты в его подбородок, а это твой подбородок. Но твои кулаки, вот здесь дырку сохрани. Надо будет, закроешься. Но кулаки идут за счет того плечей, они идут по диагонали. Двигайся. Оп. О! Удобно сейчас было? Покажи. Не тянись, все нормально. Да, да, да. И вот, вот смотри, движение, вот, вот еще раз, смотри, вот даже с левой рукой, да, вот туда не надо движение. У тебя вот ты что ты фронтально стоишь, плечи идут вовнутрь вперед, вовнутрь вперед. Так и здесь ты встал. Тоже левое плечо не идет вперед, оно также идет вовнутрь вперед. Просто здесь коротенькое действие, а здесь правому плечу еще надо, вот до сюда до бороды надо дойти, вот столько. И поэтому оно идет прямо чуть дольше. Оно не медленнее, оно дольше. Но вот это туда, особенно левое вперед не надо. То есть у тебя вот как ты фронтально работал, у тебя вот они вот сюда в Так и здесь они также работают. Попробуй еще раз. Ну-ка давай со мной попробуем. Двигайся. Да-да-да. <связь> ну да-да-да, свободе, мягче будет. Свободи, свободе. Назад не дергай. Да, да, да. Под, вот все, что ты вперед, это ногами. А кулак как будто и ударил. Раз. Во! Удобно? Опять несет немножко. Ты ты, ты, двигайся, оп. Тут кулак ставь просто. Во, вот, вот где он у тебя стоит, ты отсюда просто и бей кулаком. Uh -huh. Не выводи кулак на, на цель. Он по диагонали идет. Он как раз по диагонали, когда идет, он и закрывает его вовнутрь. Оп. Uh -huh. Да, да, оп. О, молодец. Бля, правый. Сразу кулак, просто кулак. Во! Во-во-во-во. Молодец. Да. Ходят? Да. Yeah, Спасибо. Да, то есть вот это хоть чуть-чуть движение, как бы хочется усилить, как бы вперед. Видишь, тут ощущение кажется, что как будто назад. На самом деле не назад. Ну и вперед этой потягуш нет. Он просто, он более слабый левый прямой удар передней руки, потому что он уже полдороги прошел. Он в два раза э, менее сильный по амплитуде, нежели из фронтальной стойки. У тебя переднее плечо уже вышло вперед, полдороги удара прошло, а заднее ушло назад. То есть оно более амплитудное. Оно не медленнее, оно дольше. И поэтому человек старается туда достать. А на самом деле идет как бы вовнутрь и вперед. И ощущение, что немножко назад кажется. На самом деле не назад. А как ты фронтально стоял, они вот здесь срабатывали, вот туда плечи, кулаки, так и здесь ты стал. Линия она осталась здесь, борода осталась здесь. Они также идут. Просто плечо полдороги уже прошло. Хорошо? Опа, а голова полез Молодец. Спасибо. Все, поехали.